Всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале go play Games. с вами я софия мы продолжаем обсервер игрушечку такую хоррорную детективно-хоррорную мы вот в голове у хелен но настолько что взяли на работу младшим программистом э, в хирона хиром фирму хиром Типа, главная корпорация, которая поглотила весь мир. И теперь мы в ее голове. Тут начинается адтрэш, садомия. Непонятно что. Тут наши, кстати, штуки не работают. Куда идти-то? Чё делать? А, темно я заблудилась. Так, ладно, проходим вот тут. Тут, наверное... Где я, мать вашу. Сейчас, вот, вот, вот так вот обойти, наверное, да? Вот у нас тут взорвался. там наверное, куда-то туда, в ту сторону. Вот тут вот, свет горит. Вау! Wow! Типа, wow! open space. Самое отвратительное, что только может быть из офисов. Что там написано? Народ втыкается на рекламу. Туалет. Кто-то куда-то ходит, где-то что-то происходит. Мы должны, наверное, что-то сделать. А, тут это... О! Я узнаю. Опять это помой. Это называется суп. и что дают. Лучше он уже не станет. Еще выеживаться, черт. Okay. Эй, ты подойди сюда. Там у него череп проломленный. Или мне показалось? Куда-сюда? Кто здесь? Меня кто-то позвал! Ну, там наш разбитый стул, пойдем к нему! Может нам куда-то сюда надо? У нее пока что... Мозг такой, у него, у него воспоминания более-менее нормальные, стабильные. Что такое? Так, это наш компуктер. Кто меня позвал-то? Я что-то не поняла. Мне показалось, что меня кто-то позвал, я должна была куда-то пойти. Знаете, что опять в глаз попало. И это чисто так глюк. Смеркалась. А мы все искали. Куда нам идти? А, Пойдемте вперед, пока. Так, куда идти-то? А, сюда, наверное? Что такое? Что такое? Так, тихо. Уникает, что-то происходит непонятное. Мотох какая-то Где тут выйти-то, алло? Отсюда выбраться, что-то гребные лабиринты Ненавижу лабиринты Еще темно, ни хрена не видно Мне еще солнце в глаз светит Не пойми, что вообще происходит Хватит бегать, вы меня бесите Опа! Вообще ничего не понял. Я заблудилась Я вообще ничего не вижу Я уже потеряла где вверх, где... А, вот все, вниз Опа! Там какая-то жирная херня стоит Что это, блин? Тихо-тихо-тихо, ёб твою мать! А! Началось! И из тех, что дается лишь раз! Сваливаем потихонечку оттуда О, мы можем съесть Это типа, наверное, класс Б какой-нибудь, да? Она об этом мечтала потихонечку Иногда Периодически пытался вылезти оттуда Уважаете наблюдения? Так, типа, у меня просканировали. Осмотрели. Карточка пациента готова для распечатки. Настройки автоматической печати. 03.20. Хорошо. Поздравляю. 03. Да, ⁇ -мо ⁇ мы можем так просто. Нет, именно... Ладно. 0,320. Поставили. Или это АМ надо? Да нет. 0,320. Все нормально. О-о-о. Да плохо. или все-таки АМ? О, пошло! Да вы прикалываетесь! Ой, за странцы Ой, за странцы О, шкаф можно открыть! А, это доит корову, Я не поняла, что это происходит. Коров доит. <свес> Ладно, пойдем отсюда. Амир. Амир. Ты помнишь, как он писал, Амир? О! То же самое. Он блевал где-то в туалете, и ты к нему пришла? Тут просто все двери закрыты, я не понимаю, крем А, вон он! Привет, детка, я дома! оу и начались будни! Будни, стандартные будни. Женские будни. Они выглядят так, да. Море, море посуды, которую нужно перемыть, море вещей, которые надо перестирать, Блюющий муж в ее случае, стиральные машинки, стиральные машинки, да. Ее это прям, я смотрю, прям закоротило Куча вещей, куча посуды, стиральная машинки Из раза в раз Я так понимаю, ее внутренний мир, он просто начинал трещать по швам от всего этого говна Мне что изо дня в день отсортировать все это говно надо. Что куда к? Закинуть, вытащить, развесить, Amir, is that you? Ох, прогладить. Потом еще вещи, еще вещи, еще вещи. Да ё-моё! Открой! Я смотрю, ей прям плохо было от всего этого. Блин, ты что, опять лабиринт какой-то? Блин, бедная девочка, прям жалкая. Я прям утонула, блин, еще мужик на наркоша. А еще капец. Говнило, что... че? Жрать ему не нравится, это ему не нравится чувак Возьми билетик. Ну давай, ждем. наш какой? 800 какой-то там номер. Давай, 800. Есть, 96. -й. Кто там сидит? Что происходит? Кто? Дежур... Дежурка? Бабинет какой-то лекарский. Там кто-то сидит. А куда мне? К кому мне? Мне к тебе подойти. А с мамой с ней все будет хорошо. Она Адам. Она больна. Наберем Наберемся терпения. Об этом просто трудно говорить. Это типа она за Адама переживала, за его детство, да? Подожди, Адам... А это уже не ее воспоминания, это его воспоминания. Его воспоминания начинает мешаться с ее воспоминаниями, потому что Адам это его сын, а мир ее муж. Не уверен? Ты что, не слышал? Это же прекрасная новость! Давай еще раз все обдумаем. А что здесь думать? Ты должен быть счастлив. А кто сказал, что я несчастлив? Это типа по поводу чего? Ну, короче говоря, это уже его воспоминания пошли. Что тут? Это уже его. Они а смешиваются уже. Это твой шанс. Так, а вот и яблоко. Стой, змеи, испутите. И вот яблоко он нам привел К яблоку он нас привел И убил, сука Хорошо, теперь можете подняться Просто не спешите У... Уже... Уже все? Поздравляем. Поздравляем, теперь вы счастливы Обладательство внутреннего хранилища данных Сети 72 Я ввела вам катализатор, чтобы ткань быстрее заживала Просто не снимайте повязку еще несколько дней А вы... Вы уверены, что его не найдут? Хранилище оборудовано строенным с кремблером скрэмбле... и это. Да, не один сканер не сможет обойти такую защиту. Фактически, это устройство призрак, его никак нельзя определить, если только точно не знать где искать. Так, то есть в нее внедрили какое-то хранилище, чтобы она, наверное, могла сливать какие-то данные из Херона. Получается. Что это? Твою хрен so? ты с собой сделала? Даже не начинай! Я сделала то, что было нужно. Тоже хоть кто-то проявить в конце концов инициативу. Что это значит? О, как будто ты не знаешь. Типа он был сильно против этого. 666 была в no, Ну вот, Tell начинается. Me. Давай, скажи Tell мне me. еще Tell раз, какой me. я бесполезный. Я не могу удержаться на работе, ведь никто не хочет нанимать наркоманов и зэков. Амир. Да ты хоть знаешь, во что ввязываешься. Но у меня не было выбора. Нам нужны деньги, Амир. Любой ценой, говоришь? Вот эти, видимо, и Из-за этого. Takes... Любой ценой. Запомни мои слова. Это щитня the... нас погубит. Да <связь> <связь> что ты говоришь? Загрузка. База данных проекта. Конфиденциально. <связь> вот да, она сливает информацию. Выполнено. то есть она украла какие-то данные это понимаю, нам куда-то в ту сторону надо двигаться этого вот такая знатная наркомания а потихонечку вы... я сказал потихонечку что вы начинаете Тихо, тихо, тихо, тихо. Что это такое? Оно настоящее, оно идет за мной. Дмай. Кто это? Стелс начался? Реально, Стелс. Куда ты, куда ты идешь? Зачем? ой ой Никого нет, я под столом. Реально, Стелс? Так, выползаем, выползаем, идем туда, ползем туда, откуда он выш... вышел. Это, видимо, какая-то охрана или что-то типа того. Где он там? Я его слышу. Но проползаю. Тихо, я помню. Где там? Так, на свет не выходим. идем осторожно по краюшку. Я... я знаю, что вам было слышно, сейчас мою гребную собаку. Я ничего не могу с ней поделать, я очень сильно за нее извиняюсь. Честно говоря, я сама, блин, от, от, от, от этих неожиданных попли начинаю подсирать. Потому что сидишь весь напряжен, и тут на заднем плане. И ты, блядь. И такой, ааа, хватит, прекратите. Он уходит. А куда мне вообще надо? Не может еще что-то стащить нельзя. Где он там что-то есть? Все тихо. О, вон туда мне надо. Вижу, вижу, вижу. Ползу, ползу, ползу. Жопа, по асфальту. Ползу, ползу, ползу. Так отлично. Все, справились. Ну-ка. Мне туда надо, я так понимаю, да? Скачать оттуда данные. Видимо. И сейчас у нас опять начнется стелс. Стелс mission. Ой, понеслась, понеслась, понеслась. Ну, приятно то, что ты можешь один раз на контрол нажать, и она, в принципе, в присядку начинает идти. Мне, похоже, тут уже нужно искать какое-то количество компьютеров, чтобы с них загружать данные. Да, вон там есть один, вижу. Я без понятия, где этот чувак он. Пока ползу туда. Тихо, размеренно, спокойно. Газ. Я... Он где-то здесь. Я просто сегодня большая молодец и без наушников играю. Он где-то тут ходит Причем судя по звукам Прям совсем-совсем рядом Где? Алло В смысле, блин? Вон он там гуляет Далеко, далеко. Хорошо. Пока он там, я тут. Давай, давай, давай, давай, воруем. Ну, я только что оттуда, ё моё. Я ж там была. Что вы тут начинаете? Вон он идет. Тихо. А что за херня? Ой! А это с другой стороны? Вот он тут. Тихо, ебта. Он ушел. Давайте, где еще ваши? Не туда надо? Пойдем. Пойдем, раз зовут, раз надо, идем. Что это еще такое? И уносит меня, и уносит меня. А, чё? чё? Чё? Чё? Чё? Всё? Дальше по проводам. Идём. Опять змей, да? Какой-то мне показался. По полз. Так, тут... Типа... Да нам все этих самых разрабов дают. Это мы где-то, кстати, в доме, походу, в кеса лазим что тут происходит непонятное З -з Змей Враг раком упал What the fuck? Спокойно. Держимся. Ой, тара та та Значит, У меня вот сейчас вот эти вот последние три серии, я очень извиняюсь, что, возможно, там, это без шуток, без всего, без задарства какого-то сложно, когда опять начинают все ходить туда-сюда, что-то у меня там в квартире происходит непонятно что. Тяжело это все, как говнищем увозить. Поэтому да, поэтому да. Воу, приветики. Еще раз. Воу. Щупальца засасывает. И ему что за домашнее все вот этого? Вот. Мы можем как-то выйти отсюда Не подпускают со всех сторон Ладно, сожрите меня, чё, нет? Выйти не дают Сожрать не жрут О, пробка Тут орешь Серьезно, я должна телевизор вести? О, он у меня дверь открывает, я так понимаю, да? Спасибо, мой хороший, я пошла дальше Что, что происходит, господи? Дверь закрыта Кто орет? Где? Это тебя вытукнуть? Я его потеряла Я его вроде взяла, потащила за собой И потеряла мать вашу. Да блин. Нет. Вот. Господи. Так, пошли. Это уже, наверное, воспоминание его этого, нашего ГГ. Так, тут какая-то запертая дверь. И вот тут вот, да, запертая дверь. Чтобы ее открыть, вставляем вот сюда, да? Как раз посвечена ярким. Что там? Какие-то провода мешают Ааа, -а -а, что делать? Я не понимаю <связь> Ну-ка, подожди Так мы дверь открыть не можем о, а, он мне подсвечивает, вот так, хорошо Что, я не вырубаюсь, как-то с другой стороны нужно подойти Подожди Да, это как-то вот тут, вот дверь открывается ага вот оно что мать его господи вот она загадка конечно на сто процентов моё все, проходим вот тут вот давай братиш свети мне это, конечно, вообще жуткая наркомания, господи. Нам, наверное, туда куда-то надо, да? Че вообще происходит? Так, тут нам дверь закрыли, да? Значит, куда-то его нужно воткнуть. Вот сюда, например. Ну что? Дверь все равно не открыта. Вот это вот, наверное, открылось. Ага, хер. Там опять нужно это самое оторвать. Ну, пойдем. Ну, пойдем гулять дальше. Телевизор наш друг. Мы ведем его, он освещает нам путь. Все прекрасно. Так, вот это нам нужно тоже открыть, да? Наверное, я так подозреваю. Стой, виси тут. Эта дверь нам так просто не откроется, да? Давай ж мать! Темно, ни хрена не видно! Не пойми, что происходит! Так, по проводам пошли. Тут провода этой двери уходят в землю. Зашибись. Спасибо. Спасибо, товарищи. Наверное, воткнуть сюда и, и это самое обойти. Так, ну пошли туда. Ага. Не оставляй меня. Ага, don't leave me, заебись. А как быть-то? Я эту дверь опять не могу открыть. Нужно где-то найти проход, правильно же? Тут прохода нигде нет. истерика-то, а? Истеричный-то какой, телевизор-то? Кошмар! Вы токсичный! Я что-то вообще я не врубаюсь, Куда? Нужно идти со всем этим говном. Что с этим делать? Это нужно прямо вот сейчас. Что за звуки? Да блин, ну свети-то нормально, я, не, я уже не понимаю, где я нахожусь, блин. А чё, дверь была открыта, я не поняла? А чё, дверь открылась? Как это так получилось? Я же тут приходила, дверь была закрыта Тихо, спокойно Берем телевизор Хорошо Что у нас тут? А, вот сюда его, наверное, отрубить, да? Это, типа, наша база данных. Ну вот, кажется, у нас уже есть все. Так что же это такое вообще? Лучше тебе этого не знать вообще. Это же не что-то плохое, правда? Типа вирус или сверхсекретное оружие. Нет, ничего такого. Знакомая, да, квартирка? А что тогда? Что вообще может стоить такого риска? Будущее. Это типа уже вот... Ох ты, ёпташ. Типа мне нельзя попадать на свет. Стой, стой, стой, стой, стой. Я могу идти? Act normal. He said it's undetectable. Видите, как я обычно, он сказал, это невозможно определить. Окей. Не туда, просто тупо вперед бежать? Спокойно, главное, ни на кого не нарваться. А так все окей. Все окей, просто пробегаем мимо. Все в порядке. Это у нее, видимо, ее паранойя. Все будет хорошо. Ты ей страшно, что ее обнаружат, найдут, поймают. Но у нее хотя бы более понятно, у нее какое-то какое стабильное... Стаб более стабильные воспоминания, нежели у этого наркоши. что, ну, куда ты это? Тихо, тихо, тихо. Иди нахрен! Не словил... Зацепил меня просто кончиком. Ну, я вообще неплохо справилась. на того, что я бежал прыгать к ней без остановок. Давай, пролетай уже быстрей. Давай, давай, давай. давай. В смысле? Об этом вылезать! взялся я? его не видела? Так, были. Ладно. Или бегать тут нельзя? Всё, никого нет? Бежим! Бля! Стою, такой, я такое в открытом поле, зна? Знаю... Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, а тихо. -а, -а, а! Думаю, стою я в открытом поле, меня никто не видит, все шикарно. Да, блин, да что ж такое? Давай по стеночке. Вот как раз все отсюда улетают. Ты тоже давай разворачивайся и лети отсюда. Давай-давай-давай-давай. Да иди ты нахрен. Ты откуда вообще взялся, я не понимаю. Да! Так, пошли по стеночке, по стеночке пошли. Они вылетают еще за пределы стены, зашибись. Всегда мечтала. Сядь. Ничего нету. Ничего нету, лети мимо. Короче, когда появляется музыка, значит это меня пытаются засечь. Пока пробегаем, пока нормально. Хорош. Бежим. Почти пришли. Летает козлина. Опа! Добрались! Вызов! Не знаю, смогу ли я заниматься этим дальше. Мне кажется, они обо всем знают. Не будь параноиком. Никто ни о чем не догадывается. Ты не понимаешь, каждый раз, когда я туда прихожу, такое чувство, что они следят за мной. Вчера этот кретин начальник так на меня посмотрел, будто я просто уверен, что он все знает. Это уже паранойя началась, да? Если бы они знали, мы уже были бы мертвы. Может, они просто сдеваются <соединяющие> над нами? Из какой им это выгоды? <соединяющие> не <соединяющие> знаю, может быть, так эти садисты снимают с <соединяющие> напряжением. Нет, это не <соединяющие> про. Не про не по их по... Это не их подход. Паэр, по я достаточно долго об этом знаю. <соединяющие> ну, короче, да, вот ее совсем накрывается со всем этим делом. Ей совершенно не нравится то, чем она занимается. Даже несмотря на то, что она сама, в принципе, в это все связалась, Бля, ладно. А Ч ⁇ от них? Меня... А. Тут есть какой-то свой путь, по которому я должна пройти, да? Ладно. Вау. Подождите. А... Куда идти-то? Кто вы от меня хочет? Ч ⁇ надо? Как отсюда выйти? Господи, тут проход, оказывается, был. А, ничего не понимаю, тут просто вот все какое-то, вот прям непонятное для меня. Как это все? Куда это все? Зачем это все? Я туда ли я иду? Что вообще товарищ... понять? 104 Амир! она. Амир! Она домой пришла. А тут пиздец. Помощь! Они здесь, они пришли за нами. Помогите, умоляю! Вот, вот тут даже четко, блин, стало ясно, кто, что, куда, зачем, почему. Реально какая-то черненья огромная. Ее сознание, я верю гораздо больше, чем его! Я абсолютно не понимаю, куда я бегу. Вот, все стало ясно. Все понятно. Какая-то херня, короче, у них там бросается на них. Подождите, там что-то было, я не успела взять. Это она запаниковала, что что вот тут вот все угнали о том, кто она, что она, зачем она в офисе, для чего... что вообще происходит, что она ворует данные. Я ничего не понимаю, я, походу, если куда-то бегу, но не понимаю, куда. Вот, вот она тут пытается это... ту тату-салон сбежать все могло бы быть по-другому вот она забегает 3615. 3615. 3615 Вот это бароль 3615. 6 1, 3, 6, 1 <просит аналит> Блин, это просто это отвратительно Бедная девка Вот просто вот по всем фронтам Везде ошибутся Мы хотя бы вылезли оттуда да да ты контролируешь ситуацию да да все плохо чувак <связь> <связь> Всё, тебя отпустила <связь> так 3615 Жалко ее, просто невероятно вот по всем фронтам вот везде профукалась, и где только смогла. Девка-то неплохая. И что тут? А вот. Вот и А вот и вот да. Вот тут у нас было яблоко. Подпольная операционная. Этого только не хватало. В темноте не видно, а вот тут даже неплохо. Глаза. Идет парень из 102. Ага. Записывающее устройство. Не бойтесь уходить, никто ведь не отнимет, что было вам дано. Несмотря ни на что, мне удалось обустроить новое рабочее место. Я подошел к делу творчески и умудрился организовать его так, чтобы иметь возможность заниматься еще одним своим хобби. Мне кажется, это наш проповедник, что ли? Условия здесь, мягко говоря, спартанские, но переживу, должен пережить. И кто это вообще? Это просто какая-то бойня. Какая кажется, довольно прочный. Подожди, а что это? А, переносная лебедка. Переносная, переносная, господи. Русская моя языка, да. О, еще один синхронизатор, хорошо. Чтобы нам не отъехать. Нахрена нам переносная лебедка? Это что? Нет электричества. Что-то надо подрубить. Вот тут вот, наверное, да? Подождите. О! Опачки! пачки Приветики, братан! Я уже видел сейчас потом инструменты-потрошители. Их использовали для расшифровки программного импланта. Ч Чего? Кого? Что еще раз? Инструменты-потрошители использовались для расшифровки? А во, ух ты, вот это хорошо. Рефил. Это мы тоже забираем. Есть еще что -то интересное. Так, это у нас электричество, да? Как бы, конечно, все хорошо. А, может быть, взломать? Так-нибудь. Так, не зарегистрировано устройство. А, это просто шифратор. А? Хера себе, смотрите-ка. Опа. Тихо. Где он? Это мне нужно... А как его на себя? Это вниз. Это вверх ему что-то другое должно подцепить. Подожди. Ну-ка. Нет, тут только один вариант. А может это самое? А, просто опустим. Смотрите. Просто опускаем. Вот так вот. Потом мы берем и просто ту подцепляем, переносим. Тихо. Возьми его, пожалуйста. Вот. то что выйти у нас уже больше варианта нету. Так, подожди, давай, да. Блин. Смотрим. Вырываем. Есть! Пожалуйста, повыше, просто поднимемся. Погнали. Что, мое, у нас есть, оказывается, ночное зрение все это время было? у нас синхронизация эта немножечко дурит. Давайте-ка мы закинемся -то. Ух ты. Все, лучше стало Все, я поняла, как на эту всю херню смотреть Так, журнал расследователь Кстати, 107 А, 007 Дырка Думаю, тут кто-то... кто-то долбится Ты есть О, oh, oh, да, привет, меня зовут Мария uh, А, я полицейс Полиция? Какое странное имя. Или такая кличка? Меня зовут Дэниэль. Теперь, когда мы с этим разобрались, вы не могли бы показать мне ближайший вход? да, я все понимаю. Там внизу просто лабиринт какой-то, правда? Да, довольно запутано. Так что насчет выхода? Ну ладно, мимо помещения с ужасными криками идите прямо к Мессису, вот и все. Спасибо. Просто будь ос осторожен, не весь из пути. Ты идите света до ты слишком light. ценен, чтобы Daniel, потеряться во тьме. Ага, спасибо, спасибо, спасибо. <звук> закрыто И я мать вашу опа тут какой-то спуск есть а карточка привет братан у нас оказывается все это время было ночное видение Весело-задорно Где я, мать вашу? Как hey! me, это тут быть? Это кто орет? Где? Так, не тут. Может внизу? Вот тут вот? What's What's oh, Сучи, что случилось? Что о, как хорошо, что вы меня услышали. Помогите, я не могу отсюда выбраться. Okay, хорошо, сэр, можете описать, что конкретно с вами происходит. Я проснулся, привязанный к этой адской машине. В лодку была ставлена трубкой, я еле ее вытащил. Хорошо, смотрите и скажите, что вы видите в комнате. Ничего не вижу здесь. У меня что-то на голове. Только нет, помогите, пожалуйста. Так, вы помните, что случилось? Ясно, Let's попробуем подойти к делу с другой стороны. Что последнее, вы помните? Я был на задании в квадрате Фрагон. Фрагнон. В квадрате Фрагнон. Я капитан подвига. Представитель инициативы Объединенная Земля. Я был на мостике, вдруг в глазах у меня потемнело. Все ясно. А что вы делали на мостике? Я разговаривал со своим первым помощником. Мы как раз покинули галактику мясной крюк, лоббируя по неудержимому потоку плазмы. Потом я помню только, как проснулся в этой кнуре, привязанной к стулу. Я требую объяснения, что здесь происходит. Устройство на голове. Хорошо, хорошо, капитан. Давайте попробуем так. Вы можете снять это устройство, которое у вас на голове? А, не уверен, я еле могу я поднять могу руки. Поднять Что, черт подери, они со мной сделали? Послушайте, сэр, вы сэр вы положите локти на кресло, вы опустите вы голову, вы и откиньте поднимите голову, поднимите голову и откиньтесь назад. Спасибо, я а? уже его снял. Это какой-то шлем. Повсюду кабель, Покал и на нем есть логотип. Ее это, это, соскрыли. Серия морфей в Би-Пи чего че? Все в порядке, сэр Я I поищу инициативе of... О вашем затруднительном положении А, сообщу Спасибо, know, не знаю, кто вы ин... are... Инициатива объединенная are... земля Этого не забудет ты сейчас не дурачок. Жить Реальти все равно тебя не найдешь. Что вы сказали? Said, Говорю, sure ваша команда уже в пути. Ока. Весело задорно. А. а народ развлекается. О, выход а взломать ну-ка так ломай ломай ломай ломай Ну это мы сейчас подберем нет